Массовое заражение охватило онлайн-экшен Кроссаут. Захватывающий сюжетный режим получил новые миссии. Проходи их сам или с друзьями. Собери тачку из старого хлама и новых технологий. На миниган, огнеметы, лазеры и гранатометы. Участвуй в сражениях с другими игроками и боссами в Колизее. Зарабатывай награды и выбивай ресурсы из слабых противников. Трать награбленное на прокачку. Качай Красаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы. Конор, здравствуйте, как вы знаете мы вас приглашаем не только чтобы вы исследовали самые опасные объекты, но и также чтобы вы исследовали все аномальное, у вас прекрасно выходит проводить интервью объектов и мы очень рады что вы можете участвовать в жизни фонда, но сегодня для вас выдался просто невероятный хороший прекрасный случай и у вас будет прекраснейший опыт вы полетите в космос. Боже, вы серьезно? Какой космос? На чем я туда полечу? Ладно, Конор, я так шучу. Мы смогли установить контакт с объектом SCP-1951. Тебе о чем-то говорит этот номер? А должен? Пока что мне ничего это не говорит. Это белый космический скафандр без опознавательных знаков, схожий за исключением некоторых деталей построению советским скафандром СК-1, который использовался во время космической программы «Восток». По нашим данным, после некоторых исследований советской космической программы и рассекреченных документов у нас есть веская причина подозревать, что внутри SCP-1959 находится или Алексей, или Андрей, или Сергей. Так стоп, вы хотите сказать, что где-то там далеко-далеко в космосе плавает между звезд человек в скафандре? Это же просто жесть, мы можем его как-то забрать? К сожалению, мы не знаем, как он поведет себя на Земле или на станции, поэтому было решено оставить его там. Но нам удалось связаться с его костюмом, вернее с его радиопередатчиком. Вау, э, я даже не знаю, для меня это будет слишком... Слишком тяжело говорить с человеком, который живет в космосе и не видел ничего, кроме космоса. Как он, господи, как он там оказался? Ох, боже, это будет очень тяжело. Коннор, ты в деле? Да, конечно, я в деле. Отлично, список вопросов лежит у тебя на столе. Пройди к компьютеру 12, третья секция. Там тебя будет все ждать. Вы меня слышите? Прием. Как слышно? Прием. Мне кажется, мы впустую тратим время. Этот Алексей или Андрей или кто там еще, который, может быть, в костюме давно умер. С чего вообще взяли, что он жил? Я я не мертв. А как ты думаешь, если я вышел с тобой на связь? Жив я или мертв, а? Да, да, да, да, блин, простите. У меня будет к вам несколько вопросов. вы Сможете уделить мне пару минут, чтобы ответить на них? Пожалуйста. Выслушиваете, будет ли у меня несколько минут. У меня есть вечность, я ведь еще не умер почему-то. Хотя сил уже ни на что не хватает. Знаете как это? Просыпаться и видеть звезды, вращаться и видеть потусклившее забрала шлема, открывать глаза и видеть все и ничего. Давайте, я жду ваших вопросов. Мне хоть с кем-то интересно поговорить будет в этом путешествии. Но я все еще не верю, что это не иллюзия. И что это не в моей голове. Вернее, что этот голос, то есть вас я не выдумал, чтобы скордать свое время. Что это все реально. Я еще в это не верю. Эм, так, ладно. Алексей, как долго вы находитесь в космосе? Вы хотите пить, есть? Как вы вообще живете в скафандре? Мои мышцы, они давно атрофировались. Я ничего не чувствую. Я могу говорить, ведь только мышцы головы не атрофировались. Я могу посмотреть, вернее, я не могу посмотреть на свое тело. Я не вижу своего лица. Я вижу только потусклевшее, забрало шлема, паутину на нем. Не подумайте, тут пауков нет. Да, чувство юмора еще осталось. У меня треснула, треснула, забрала. Я вижу паутину. Я чувствую только знаете, я ничего не чувствую. Мне иногда кажется, что меня нет. Вы извините, что я так отдаляюсь от темы. Просто очень, очень приятно с кем-то поговорить, выговориться. Я раньше говорил с трещинками на шлеме. А потом со звездами. А потом с космосом. В общем, когда как. Я говорил с Богом, но он мне не отвечал. Я говорил с дьяволом, но он мне не отвечал. Обра еду и воду, я не знаю. Я так давно ничего не ел и не пил. Что давно уже забыл, как это? И я не помню вкус воды и еды. И мне уже ничего не хочется, кроме, не знаю, смерти. А что, если это и есть смерть? И если да, я хочу жить, чтобы умереть? Я не хочу этого больше. Я не хочу такой смерти. Алексей, э -э, спасибо. Расскажите, как это произошло? Как вы оказались в космосе? Долгая история. я хотел стать космонавтом, как и все в детстве. После того, как я учился, и учился, и учился, я все же стал им. Мне обещали, что мы будем первыми людьми в космосе. Первыми, кто доберется до Луны. Первыми, кто увидит свою... Землю полностью. Но не так, как тут было. Вернее... Одно... Одно я смогу выполнить, я увидел землю. Когда мы отдалились достаточно от земли, наш шаттл попал, вернее, в него попал кусочек мусора, или камень, или метеор, я не знаю. Наш шаттл разорвало на части. Мне повезло меньше всех. Я находился снаружи шаттла. А повезло, потому что я остался жив. Вернее, не повезло. А мои товарищи... Товарищи, с которыми я жил, они умерли. Это так прекрасно. Мне бы тоже хотелось умереть. Очень хотелось, но я не могу. Расскажи о своих первых днях после взрыва. Как удалось выжить и что ты чувствовал? А что бы ты чувствовал, если бы тебя оставили одного? Первый день, мне казалось, он будет длиться вечности. Таки было. Я летел стремительно вдаль, куда-то далеко-далеко. И я прекрасно понимал, что кислорода останется в скафандре моем лишь на сутки. Ну, возможно, двое. Прошли сутки, и ничего не случилось. Я очень хотел пить и есть. но второй день я начал считывать минуты своей смерти. Мне казалось, что я вот-вот умру. Но этого не случилось. Третий день был очень жестким. Я бредил, мне очень хотелось есть. Мой желудок горел, он просто разрывался. Мне казалось, что я вот-вот умру. Четвертый день. У меня началась паника и я кричал. Я плакал, я молился, но никто не слышал. На пятый день я смирился, но понял, что даже если кислород как-то не заканчивается, то я умру без воды в течение семи дней. Этого на мой седьмой день я полностью смирился со всем, и я решил, что советы меня никогда не бросят, ведь я такой ценный. Я ведь выжил, ведь со мной все хорошо, я пытался, я пытался их вызвать, но безуспешно, я убеждал себя, что буду жить. Спустя еще несколько дней у меня случился приступ паники, я кричал я так сильно орал, что с моего горла полилась кровь. Я захлебнулся. Я захлебнулся первый раз своей собственной кровью. Тогда я перестал плакать. Я понял, что уже ничего не поменяю. О, сочувствую тебя. Расскажи, пожалуйста... Блин, мне уже тяжело задавать эти вопросы. Как вообще ты? Как ты? Я? Я как? Я прекрасно. Спрашивай, что хочешь. Как долго ты там? Вернее, ты помнишь, когда ты полетел в космос? Конечно. Это было несколько лет, а может нет, год назад. В 1964. Алексей, я даже не знаю, как тебе сказать. Ты там более 50 лет. Сейчас 2019 год. Как это? Как это возможно? Я не понимаю, ты мне врешь. Сколько же... Это не может быть. Это бред. Как, как такое быть? Как, как это вообще может быть? Мне сейчас должно быть 89 лет. Это невозможно. Я должен был умереть от старости. Ведь так? А что, если я не существую? А что, если я полностью преобразовал тебя в костюм но ну, тогда стоит полагать что просить я... я подумал не важно задавать вопрос ты что-то странное видел в космосе ты знаешь даже ничего я видел звезды я видел, плане... я видел планеты я видел космические зонды и шатлы и еще раз и еще разные спутники, но ничего не менялось. Никто не хотел спасти меня. Как будто меня не существовало. Я вообще не понимаю, как вы меня нашли. Я вообще не знаю, какая или какой смысл моей жизни, для чего я живу. Что? В чем смысл моей жизни? Ты знаешь, когда я вот пытался хоть что-то, хоть что-то сделать, я бил по своему стеклу, надумал и думал, что оно вот-вот разобьется и я умру. Что в этот раз, в этот раз, оно разобьется. Но я сижу тут, как в клетке, и продолжаю существовать. Я уже давно сошел с ума, но я верю, что, возможно, у меня есть какая-то цель. Ты хочешь, чтобы мы тебя забрали оттуда? Нет. Наверное, нет. Мне кажется, я уже не тот человек, что прежде. Ты понимаешь, все, что произошло со мной, все, что произошло у меня в голове, я перестал быть Алексеем Смирновым именно в тот момент, когда когда захлебнулся собственной кровью. Мне кажется, я тогда умер, а сейчас тут с вами остается мое сознание. Вам ведь интересно, что со мной дальше будет, правда? Я потерян, я давно уже потерян и ничего же не поменяется. Чего бы ты хотел больше всего? Общайтесь со мной чаще, пожалуйста, мне это нужно. И очень важно. Мне так кажется, что я еще кому-то интересен и нужен. Но когда я попрошу вас, убейте меня, пожалуйста. Я сделаю все, что смогу для вас, Алексей. Спасибо тебе, Конор. Я тебе очень благодарен. И тебе, я надеюсь... Стоп. Откуда вот ты знаешь мое имя?